Ребят, сегодня произошло знаменательное событие. Я познакомилась с Олегом. Вы знаете, первая мысль была, он реальный. Он реально существует. Я вижу эти ноги. эти глаза горячие. Бицепс, бицепс, бицепс, на, ногах, да? на ногах. Причем я увидела его очень далеко. Он был очень яркий. И это что-то потрясающее. Не верила, что я есть, да? Такая, не Я, я такой да. треки выкладываю выкладываю в группе, да. на лайк ставит, но не верит. Вот, да, год. Я наблюдала за пробежками, за победами, за марафонами. Но когда увидела своими глазами, это, конечно, что-то. А теперь Лена будет бегать быстрее. Точно. Ее сразу как бы мотивации внутренней или что там у тебя повысится, да? повысится, да Да, да, да. Повысится, это говорю. волшебно, знакомство со мной волшебное а попасть в видео волшебно вдвойне о, ребята Антоха такой, да необычное ощущение, привет доброе утро мы все вместе здесь собрались наконец-то все попали в видео еще раз нештатное видео, да? а ты тут потом... Привет, с вами на связи Олег Факеев, я вот в Ачече тестирую для для Бежит с нами тут крутая англичанка, ну в смысле не по национальности, а учителя английского Лена. По жизни. По жизни, да. да. И она тему такую тут затронула а, с измеримости, увлечения бегом и мотивации английским языком. Правильно. Да, ну и что, Лена, скажешь? Ученые говорят, что внешняя мотивация сильнее, чем внутренняя. То есть какие-то внутренние... Внутренние позывы, они нас двигают. А мой опыт с бегом показывает, что внешняя мотивация – это крутой поддерживающий фактор. Когда ты бегаешь в клубе и в группе, это не дает тебе расслабиться и двигаться вперед. А в, а в английском как внешняя мотивация может действовать? Если ты работаешь в группе. А, если в группе. А если один, то нифига, да? Нифига. Вот я бегаю один и думаю, мне внешняя мотивация не помогает. Сереж, а тебе? Слушай, а мне кажется, комбинировано все. Комбинировано, ну, вот, Да, да. Все должно а быть разумно. Мне, я понимаю, что есть чат, который, в принципе, и внешние, и, и внутренние какие-то моменты. И когда ты видишь результат нашего костика больше, то далеко не только внешняя мотивация способна Заставить. А Внешняя мотивация будет внутреннюю да, да, Вот, да. Лен, вот да. в чем секрет Внешняя мотивация будет внутреннюю Кстати, я по этому поводу что могу сказать Гриша это в прошлом году наяривал да? Гриша, да Гриша. Десятки Я себе, смотря на результат Просто подумал, я должен выбежать Десятку из четырех тридцати И стал реально к этому готовиться И выбежал И фактически так и получилось Что внешняя мотивация Внешний пример Способствовал Внутренней мотивации так, для того, да чтобы достичь. Буду. Чего? Да. Я тут прочитал такой совет, что. Мужчинам рекомендуется перед тренировкой посмотреть всякие картинки такие эротические или фрагменты фильмов, но недолго. Увеличивается уровень тестостерона, и это, э, как-то так сказать, повышает результативность тренировки. Нам сегодня не нужен был ничего смотреть. Мы с Леной бегали. круг крупный план хочется сделать, И у нас просто шикарная первая часть. Лена молодец, она выдержала все с нами. Мы тут как кабаны неслись. Экзамен сдала. Мы можем брать ее на пробежки. Свою Над форму надо тренировок. поработать, ей, конечно Так чтобы у нас... Нет, я сказал, поработать на дубове А все остальное... Ей на дубове, да Форма в порядке Спасибо за это Лена, милашка такая Вернулась проверить, добежали мы или нет А мы мы добежали Мы пробежали 22 километра по Гармину Какой у нас средний пусть Темп там был 5 с чем-то, да? да, ну, несмотря на то, что я мешала и... Да, несмотря на то, В общем, шикарно, у нас прошла тренировка. Вот. Средний темп 5.42 за километр. Ну вот, 5.42 за километр почти. По Samsung. По Самсунгу. Прошла у меня восстановительная после вчерашней пробежки с Серегой. Сегодня мы тоже с Серегой и с бежали. Серега я заснять не успел, он пошел на второй круг, у него, видимо, неустановительное. А Леночка с нами восстанавливалась после вчерашнего. Ну как ты себя чувствуешь? Чувствую себя шикарно. Да ладно. Но самое главное бежала, бежала, сжав зубы, молчала, пыхтела, блин. Да, и причем я понимаю, что Олег там мыслит уже другими категориями, другими масштабами. У нас расслаблено. Мне не хотелось ему мешать. Ну, ну, и ты, и и ты же решение какое-то сегодня приняла. <сих> Хуяк! Я пробегу! <сих> Хуяк, я пробег... пробежала, но. Нет, ты побежишь. По... Не знаю, я. Ты же сказал только что, что зарегистрируешься. Я наоборот сказала, что у я зарегистрируюсь, а ты думаешь, что я зарегистрируюсь? Я думаю, что зарегистрируюсь. Ну, смотри свои глаза горячие. <сих> я зарегистрируюсь. <сих> Не могу себе отказать. <сих> Не, ну ты смотри сама по конечно. Половинка да. все-таки, да, надо там. Надо все-таки пробежать. Пробежать, да, да, не пройти. И чтобы это было в удовольствие. В удовольствие, так, удовольствие, да. Чтобы было удовольствие. Да. Сейчас ты хоть удовольствие получила или зубами скрипела. Не, на самом деле, конечно, удовольствие, когда идешь сейчас ноженьками. Дыхание восстанавливаешь. Сейчас понимаешь. Странно вообще организм устроен, да? Почему он не помнит этой радости после беда? Не помнит? Потому что он помнит, и тебя заново заставляет бегать, поэтому мучиться. Не знаю, мне кажется, заставляет мозг, а потом организм такой, раз, выбрасывает гормоны, раз, После секса помню, а после бега не помнят, да? Да, да, да Что за несправедливость? Вообще несправедливость Хотя, если бы 2% синхронизировались, представляешь, сначала побегала, а потом какой ну, сексуальный, подтянутый, двойная порция Удовольствие Вообще, да, не спасибо, на самом деле